всем привет дорогие друзья долгожданные новости по супер степ открыли клейм кроссовок напомню что здесь помимо кроссовок еще раз давали токены вывод токенов будет доступен 7 июля в следующий четверг токен уже появился на coin market Cap, так что это никакой не скам здесь плохие проекты не выкладывают монета торгуется на pancake swap вот первого был листинг, цена. И на пике достигала 2,5 центов. Неплохо. И причем большие объемы. Нам необходимо авторизоваться на сайте. Дальше перейти в этот раздел My Snickers. Вот тут будет клей, отображаться картинки с кроссовками. Но перед этим необходимо... Привязать Metamask. Переходим в аккаунт, там жмем кнопку. Bint адрес. Привязываем кошелек. И в разделе MyShoice. Claim комиссию нужно будет оплачивать. Она небольшая, там до 50 центов BNB. Сеть Binance Smart Chain. Ссылку на пост Телеграм оставлю в описании под видео. Переходите, клеймите. На этом у меня все. Всем пока.